Дорогие друзья, мы рады сообщить, что клиника Сатори предоставляет новую услугу – лечение зубов в рассрочку. Стоматология в кредит стала обычным явлением, а стоматология в рассрочку только набирает популярность. Пациенты откладывают лечение из-за финансовых сложностей. Имплантация зубов, костная пластика, протезирование, ортодонтическое лечение затратны для большинства людей. Часто разрушение во рту является результатом отсутствия средств на заботу о своем здоровье. Несвоевременное лечение усугубляет проблему, кариес растет, а с ним и цена на лечение. Для таких пациентов есть отличное решение – лечение зубов в рассрочку. Если вы являетесь держателем карты Халва и Свобода, вам достаточно записаться на прием, получить предварительный расчет, оплатить его и начать лечение. Если у вас нет такой карты, закажите ее на сайте. Это займет не более пяти минут. Курьер доставит ее на следующий день. Удобное для вас время и место. Никаких переплат и процентов. Это настоящая рассрочка. Получить рассрочку можно на все виды стоматологических услуг. Доктора клиники Сатори рады помочь вам позаботиться о вашем здоровье.